вот дорога такая вот сельская жизнь такой вот такое вот я увидел чудо оно лежало на дороге вернее рядом с тротуаром вот тротуар и вот это вот фотография старая видно фотография какой-то женщины на мой взгляд безумно красивая а, давайте положим пока фотографию кстати Сзади здесь что-то написано короче эту фотографию мы с вами рассмотрим когда пойдем на мостик Друзья, давайте достанем фотографию и посмотрим ее более внимательно вот она у меня в пакете что-то мы сегодня с вами на ретро перешли но я думаю это даже прикольно Друзья, я думаю здесь этой девушки лет 20 19 на вид не старше представьте 71 год вот так выглядели наши русские женщины не зря их называют самыми некрасивыми. если конечно повторюсь эта девушка жива может быть куда-то на кладбище несли вернее ритуальный агентство эту фотографию чтобы сделать плиту например давайте э, встанем и почитаем что написано вот так вот фокусируется телефон камера вернее, телефона день моего рождения когда мне исполнилось 16 лет или галина и татьяна вот давайте попрощаемся с этой прекрасной безумно красивой богиней девушкой фотография друзья друзья на дно уходит может быть из-за течения но я считаю ей лучше на и лучше на дне на дне я же блогер не блогер а злогер, з, з, злюка, злогер. меня ВКонтакте такой статус стоит, поэтому вы можете меня называть Друзья, я иду гуляю с магазина. А, вот у меня тут энергетика, я взял. Энергия такая вот драйв. Это не реклама, просто я его обожаю. И вот пакет пятерочки с магнита прошу прощения с магнита а, совсем уже запутался в этих супермаркетах вот эта дорога проезжая проезжая часть вот так вот круг вот сельская местность здесь а, я еду с дмитрова рогачева в общежитии такая вот дорога такая вот сельская жизнь а,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 Сейчас коронавирус в стране думаю не так опасно все равно брать руки это же фото всего думаю оно да и вообще эта зараза она я думаю выдуманная хотя кто его знает но думаю что я ничего не подцеплю от этой фотографии просто не смог ним пройти это чудо не знаю даже наверное безумно красивой женщины такая вот женщина на мой взгляд безумно красивая а, давайте положим пока фотографию кстати сзади здесь что-то написано а, давайте почитаем славе так слове наверное, слава от мары или я не могу разобрать пишите в комментариях если вы разобрали этот почерк даю это ваши руки перевод скажем так в речь моего Рож... день моего рождения день моего рождения когда мне исполнилось 16 лет и что-то здесь Девочка. То я не могу, друзья, разобрать. Пишите в комментариях, если вы разобрали этот почерк. Мне будет очень интересно почитать, что вы видите на этой фотографии, вернее, сзади этой фотографии, какой текст. Я не могу понять. Буду, буду ломать голову, буду разбирать. Мне самому очень интересно посмотреть вот такая вот фотография довольно таки старая давайте ее посмотрим на мосту друзья я думаю меня слышно на улице дождик начался короче эту фотографию мы с вами рассмотрим когда пойдем на мостик может быть даже на другой мостик на котором я не особо часто бываю действительно таких мостиков кручьем я не знаю, как правильно сказать, что-то вода, я слышу этот звук не Кайкова. пусть там мечтаю, но вот мы с вами постоим, посмотрим эту фотографию, подумаем о судьбе этой героини, которая когда-то, наверное, я не знаю, жила она или нет, может быть, ее давно уже нет жилых, этой женщины, но очень интересно поразмышлять о ее судьбе, поэтому пойдемте, наверное, с вами на мостик и посмотрим более внимательно, все дождик начинается. Вот, там в деревья и думаю а, мы не так с вами намокнем и фотографии не испортится друзья идем на мостик с вами друзья идем на мостик а -а -а, на улице год я в маске сейчас коронавирус я уже говорил в своих других видосах что, что а, карантин уже не сняли и, наверное не скоро снимут а -а -а, уже первый месяц лета а -а -а, как вы видите все вернее я и других моих видео есть люди которые не снимают и ходят в масках а, кто-то ходит без маски но я решил не рисковать поэтому пойдемте а, и посмотрим кстати а, сирень цветет такая сзади меня людей еще не открыла сирень вот, я показывал в других своих видео на нем я люблю слушать пение птиц, журчание воды и просто отдыхать э, выходные свои от работы дней. Э, да и просто когда иду по пути в магазин, захожу на этот мостик, стою, наслаждаюсь э, тишиной, уединением, э, на ты самим собой, как говорится, на, с природой наедине, Вот так, наверное, правильнее будет. Э, не особо, конечно, здесь не э, какой-нибудь там заповедник какая-то речка вонючка но все равно меня успокаивает журчание воды. Все а, случаи, наверное, да, мы уже сюда пришли. А, пение птиц, я думаю, вам тоже слышно. Давайте тихонечко послушаем и повернем камеру. Вы вспомнили это место? Давайте, давайте, давайте, давайте, друзья, все-таки остановимся и будем а, и разберем эту фотографию. Стоим, подумаем о судьбе этой прекрасной и замечательной девушки. И на мой взгляд безумно красивые, все-таки раньше были очень красивые девушки, в принципе сейчас они тоже красивые, но раньше они были на мой взгляд более естественные, женственные, не было столько косметики крутой. И вообще климат был другой, наверное поэтому тоже эта роль немалую играет. Поэтому давайте посмотрим с вами фотографию. Ну и естественно почитаем более внимательно, что там написано, попытаемся разобрать э, текст. Поэтому не забываем оставить лайки, э, делать репосты, подписываться на мой канал. Друзья, давайте достанем фотографию и посмотрим ее более внимательно. Вот она у меня в пакете. Кстати, я себе купил а, вот такую вот маску. А, на мой взгляд, она более такая няшная, нет, наверное, не няшная, более такая брутальная, прикольная надоело это скажем так медицинская хочется более такую вот понтовую масочку чтобы мне снимать новые видосики свои для вас более круто выглядеть скажем так перед вами Ну там рулетики всякие чаю сигарет меня сосед просил взять курить кстати друзья Друзья, курить вредно. Я ни в коем случае не пропагандирую вредные привычки. Если моих видео вы когда-то видели, могли наблюдать а, вредные привычки, я ни в коем случае не пропагандирую курение. Опять ползает маска. А, вот так, думаю, я круче выгляду. А, не пропагандирую курение, а, распитие алкогольных напитков и все прочее. Просто иногда так случается в жизни. А, и поэтому прошу вас прощения за это. Постараюсь своих а, новых видео поменьше выкладывать такого дела. друзья давайте продолжим э, вот она красуется это на мой взгляд безумно безумно красивая девушка э, что-то мы сегодня с вами на ретро перешли но я думаю это даже прикольно э, фотография э, Видите, когда убитая временем уже довольно таки древние принципе как и девушка тоже не в данный момент, думаю, она не так, выглядит не так же, как на этой фотографии, но все равно. Я думаю, в душе она такая же молодая девчонка. Э, да и думаю, бабулька тоже такая довольно-таки ничего симпатичная. Если, конечно, повторюсь, эта девушка жива. Может быть, куда-то на кладбище несли, вернее, в ритуальное агентство эту фотографию, чтобы сделать плиту, например. Э, э, ну, надгрупную плиту, да, как правильно не знаю. А, плиту на памятник. Надеюсь, это будет... Не... Надеюсь, это не так, друзья. Надеюсь, что эта фотография просто кто-то ее потерял. Скорее всего, дети этой женщины или внуки, внучки. Может быть, дети, а может быть и она. Но надеюсь, что ни в коем случае она не была выкинута, а утеряна случайно. Давайте встанем и почитаем, что написано. Вот так вот фокусируется телефон, камера, вернее, телефона, э, давайте почитаем более внимательно, э, что здесь написано, в дороге как-то, э, кстати, в дороге машины шумили, здесь шумит вот такой вот плодопад, э, речка Вонючка, как я ее обозвал, э, здесь я уже снимал свои видеоролики, здесь мне как-то и народу почти нет, и как-то спокойнее, как-то никто меня не напрягает, не смотрит на мои злостные дела я же злогер друзья нет не так сказал сейчас друзья друзья я же блогер. не блогер а злогер же злюка злогер меня вконтакте такой статус стоит, да, поэтому вы можете меня называть злогером друзья я думаю здесь этой девушке лет 20-19 на вид, э, не старшка. Видите, такая у нее э, прическа, такая укладка э, в салоне, не дешевая, красивая, стильная такая, скажем так, э, губы накрашены, так вот, э, скажем, жирно, но раньше, э, это, наверное, 60-е, э, 50-е годы, может даже 70 я не буду что я гадаю, давайте посмотрим. 71-й, по-моему, вот представьте, 71-й год, вот так выглядели наши русские женщины, не зря их называют самыми красивыми. пардон, соберу пальцы в кадр, залезли. Не зря наших русских женщин называют самыми красивыми в мире. Вы можете убедиться, посмотрев сейчас на данную фотографию, такие вот наши русские женщины друзья неудобно мне я штатив не взял держать фотографию в руках вернее э, телефон в одной руке фотография в другой но я попытаюсь э -э, такая вот такие вот у нее глаза задумчивые э -э, видите какие тонкие черты лица э -э, такая вот у нее э -э, в такой она позе как будто бы задумалась ну, в принципе, это для фотосессии стандартная такая поза. Но все равно довольно-таки интересно смотрится. Я как фотограф, друзья, я фотограф. Вы можете найти меня, Евгений Аболенский, в Инстаграме, ВКонтакте, мои аккаунты, есть странички, в социальных сетях, там посмотреть мои работы, фотоработы. То есть как фотограф могу сказать, что это довольно-таки модельная внешности девушка. Даже не довольно-таки она модельная внешности. Шикарная, красивая говорится такой жениться бы можно было бы поэтому пожелаем наверное ей долгих лет жизни если она еще с нами на этой планете земля пожелаем ей долгих лет жизни ну и конечно побольше здоровья поскольку она уже бабушка наверное пенсионерка может быть уже ее и в живых нет такая вот замечательная даже, скажем так очень красивая девушка друзья такая вот замечательная очень на мой взгляд безумно красивая девушка такая вот безумно красивая 19-20 лет мне кажется пишите в комментариях а как вы считаете сколько лет этой девушки и вообще а что это за фотография откуда она потеряли ее или что-то хотели с ней сделать Наверное, это пускница какого-нибудь вуза. Вот. Друзья, у меня просто слов нет. Вот, честно вам скажу, нет слов. Я не знаю, э, как дальше, э, что, мы, вернее, дальше мне вам э, рассказывать. Э, наверное, все-таки я какие-то свои мысли оставлю по себе. Но безумно красивая девушка. Я думаю, не просто так нашел эту фотографию. Э, Зачем-то это э, создателю нужно было или кому-то кому-то пишите в комментариях кому <смех> мне самому интересно кому нужно. друзья. давайте еще раз вот почитаем попытаемся пока не имеет разобрать О, черт что здесь написано так славяне от таллин от таллина в день моего рождения когда мне исполнилось 16 лет я я Сбал, сбылось, а, нет, и я, девочка. Последнее слово, друзья, не могу разобрать. 14 -е, 3 -е, 71 -е. 71 год. Пишите в комментариях, если вы все-таки разобрали. Может быть, из вас есть люди, которые каллиграфией занимаются и смогут это все расшифровать. Мне было бы очень интересно почитать ваши комментарии. Друзья, видите, все-таки я ошибся, ей 16 лет, но ну, выглядит она постарше, конечно, 16, видимо, потому что серьезная такая фотография, серьезный у нее образ у этой девушки на этом фото, поэтому она и выглядит так, с косметикой, э, довольно-таки взрослый, старше своих лет. Эх, друзья, друзья, может быть, ее и Татьяна зовут, что-то вот я смотрю, э, от, или Галина, или Татьяна, Вот, давайте попрощаемся с этой прекрасной, э, безумно красивой, богиней, девушкой. Отпустим фотографию, пусть она она лежала в дороге думаю, все-таки домой я ее, вернее, в общежитие не понесу, я ее здесь. Не буду я ее выкидывать, не хочу, чтобы на это красивое лицо наступали люди ногами, поэтому просто ее отпустим по течению и попрощаемся. Давайте, вот такая вот тут вонючка самом деле не воняет друзья просто она мутная постоянно из-за дождей поэтому я ей дал такое прозвище речка вонючка давайте э, отпустим эту э, девушку э, в дальние путешествия так. Так, как же ее как же как же как же как же здесь везде коряги давайте так вот ее отпустим опа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 Поскольку я не коллекционер а, таких вещей, все таки нет, не-не-не, вон поплыва, поплыва, все видите, да, все видели, поплыва фотография. Все-таки давайте попрощаемся с Галиной или Татьяной, а, пожелаем ей а, плыть хорошего течения, вот, хорошего, а, как моряки говорят, а, попутного ветра, моряки, пираты, не знаю кто, наверное, пираты больше так говорят. Вот. все фотографии уже не видно она скрылась э -э, скрылась она за горизонт вы не видите да я тоже не вижу друзья давайте попробуем приблизить нет фотографии уже не видно друзья хочу вам э -э, показать сирень сзади меня она цветет. еще не отсюда пока э -э, сейчас 6 июня 2020 года на дворе. В мире коронавируса я в маске, но даже в маске, тут машины, кстати, ездит, я по проезжей даже в маске я ощущаю этот запах сирени. Думаю, это такая... не то, что шутка, стёпка будет, а действительно, даже пусть маски маску пробивается этот запах сирени. Ну, и видите сами, какой из-за меня вид, э, шикарный вид, э, ну и, конечно, нос, хоть маску бьет запах цветущей сирени, вот так вот, шоссе и, и, и, и, и, и, и. такой вот э, вид, вид с дороги, проезжая часть, везде сирень, одна сирень, ну и, естественно, Циркушка, цветы, цветущая сирень, дождик маленький.